всем здравствуйте спасибо что зашли на мою страничку youtube сегодня я хочу вам показать новую малышку она будет в продаже так что кто хотел давно куколку получить от нас вы можете приобрести также она будет продаваться на международном аукционе а эта кукла девочка как вы видите уже у нее сосочку можно вот такую брать Покупать в магазине друг, другого цвета какого-нибудь. Также мы прокололи ей ушки. Вы можете вставлять другие сережки детские, любые. Видите, как раз красивенько. Вот, ротик внутри, как обычно, язычок и десна. А также она мягенькая, вся. Глазки стеклянные, голубые. Такие даже светло-синие. Реснички приквеенные, бровки нарисованы. Сейчас мы ее будем рассматривать. Про волосики забыла сказать. Волосы нежный махер. На ощупь напоминает детский волос. Можно мыть шампунем, расчесывать, укладывать. Вообще куклу можно купать. Так, у нас такое платьице красивое. Сейчас мы его расстегнем. Сначала ручки. Так, Сначала одну ручку вытаскиваем, потом вторую. Когда передеваете куколку, нельзя тянуть за руки, за пальцы, тем более. Мы будем через голову, попробуем снять через ножки. Вот так вот. Такая вот гибкая девочка а значит кукла изготовлена из силикона на платине производство Америка твердость 30 бывает еще 20 но она совсем мягкая будет а так она гибкая и упругая также в этой куколке есть функция она пьет и писает вот такая лябечка хорошая симпатично. сейчас пампер сниму показывать как она пьет и писает, я не буду покажу вам сзади какая она хорошенькая по весу она как реальный ребенок около трех с половиной килограммов на сегодня это все ожидайте наших новых видео Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока.